В данном уроке мы кратко перечислим, от чего зависит цена опциона. Ну, естественно, цена опциона зависит от цены базового актива. Это самое основное. И зависимость это, как мы уже смотрели в предыдущем уроке, уже знаете, зависит от того, это опцион PUT или опцион call. То есть опциона PUT и опциона call совершенно различные графики доходности, различные зависимости от цены базового актива. Если для кола. Хорошо, для покупателя хорошо, что цена растет. То для покупателя пута хорошо, если цена базового актива падает. Второе. Цена опциона зависит от того, какой он имеет страйк. Соответственно, разный страйк, разные графики доходности ваши. Увидели, что от цены страйка принципиально зависит. Именно в цене страйка происходит перелом вот этой зависимости. И, соответственно, это один из важнейших параметров опциона которая влияет на его ценообразование. Следующее. Зависит от времени до истечения срока опциона. Мы узнаем, что опционы могут быть недельные, месячные, и несколько месяцев может быть их срок жизни. Соответственно, от этого тоже зависит его цена. Следующее. Важнейший параметр – это волатильность базовой акции. Как правило, если базовой акции более волатильна, то и цена опциона выше. При волатильной акции непредсказуем, более непредсказуемой, какой она ее будет цена. Соответственно, сложнее предсказать, какая будет цена базовой акции, там, фьючерса, соответственно, цена опциона становится выше, потому что в волатильной акции цена может дальше убежать от текущей цены. И ваше право купить по определенной цене, вы за него должны заплатить дороже. Теперь давайте по порядку рассмотрим все четыре возможности, которые могут происходить. Вы можете купить опцион вы можете продать опционку, вы можете купить опцион Put и вы можете продать опцион Put. Вот четыре возможности. И мы рассмотрим для каждой из них, какая у вас будет прибыль. Момент экспирации. Момент экспирации, то есть тот момент, когда ваш опцион истечет. То есть последний день, который он может обращаться на бирже, на российской бирже. Ну, мы будем рассматривать в большей степени применительно все к российской бирже. Итак, первое. Давайте рассматривать. Предположим, что мы покупаем опцион Call. То есть мы покупаем право купить опцион по определенной цене, то есть по цене страйка. Ну, здесь мы будем указывать, скажем, 110 рублей. Будем условные единицы брать. Главное нам понять принцип и понять график доходности от покупки опциона Call. Вы покупаете право по 110 рублей купить базовый актив. Теперь смотрим. Если на момент, и вы, естественно, за, этот, за это право, в данном случае, скажем, мы уплачиваем 5 рублей. Вот если мы заплатили 5 рублей за право, купить базовый актив по 110 рублей, то если на момент экспирации, то есть в последний день истечения, он будет стоить 110 рублей или дешевле, наше право мы, естественно, не используем. Мы не захотим покупать его по 110, если он будет торговаться по 100 рублей. Базовый актив. Поэтому вот это все графиком, начиная со 110 рублей, мы потратим 5 рублей только на покупку. На покупку нашего права который мы не сможем использовать потому что в этом смысла нет но если а цена будет больше 110 рублей то мы этим правом воспользуемся потому что если базовый актив стоит 111 рублей конечно мы его по 110 рублей с удовольствием купим и по 111 фактически продадим на рынке то есть уже нам становится это выгодно но мы за это заплатили 5 рублей если он стоит 111 рублей то у нас 4 рубля будет общий убыток. Рубль мы заработаем от того, что его по 110 купим, а он стоит сейчас 111, но 5 рублей мы заплатили за это право. Мы в минусе. Мы станем, наша покупка станет безубыточной, если базовый актив будет стоить 115 рублей. В этом случае то, что мы заплатили за наше право воспользоваться купить его по 110, компенсируется тем, что мы эти 5 рублей заработаем от того, что актив подорожал. Если актив стоит дороже 115 рублей, это начинается, здесь это на графике показано схематично, начинается зона прибыли. И чем дальше выросла, больше выросла акция за это время, тем больше наша прибыль. И теоретически эта прибыль не ограничена. Но естественно это ограничено, потому что цена акции не может вырасти за определенный период времени до бесконечности. Вот такой график покупателя опциона но обращаем внимание именно если мы берем на момент экспирации то есть тот день когда наш базовый актив уже перестает обращаться и у нас фактически нет выбора мы должны его либо он у нас истечет и мы не воспользуемся этим правом либо мы его воспользуемся этим правом если актив подорожал относительно цены страйка цена страйк это обходит спецификацию нашего опциона то есть это Заранее известно, мы покупаем колл со страйком 110, и тогда вот цена, в зависимости от цены акций, вот такой на момент экспирации будет график. И вы видите вот что, какая цена вот эти опциона может быть, может быть это не 5 рублей, а 20 рублей, это мы будем уже смотреть на примере, будем смотреть в дальнейшем. Здесь только мы знакомимся со схемой. Вот эта схема у вас должна быть обязательно в голове. Вы должны, если говорите о покуп покупке кол, вы должны представлять, где у вас будет прибыль, где убыток, по какой цене вам выгодно взять, представляя из того, где может оказаться цена акции. То есть вот этот график у вас обязательно в голове. С покупателем опциона кол мы закончили. И давайте переходить к следующему опциону. Переходить точнее к следующему случаю. А следующий случай мы рассматриваем, если вы покупатель опциона PUT у него также есть страйк ну к примеру в данном случае это 140 рублей и здесь вы покупаете уже право продать по 140 рублей естественно если актив будет дороже 140 зачем вам его продавать по 140 и воспользоваться этим правом когда вы можете его продать по 150 там по 160 по той цене по которой он торгуется То есть в этом случае есть зона убытка и вы своим правом не воспользуетесь у вас убыток составит 5 рублей То есть столько сколько вы заплатили за это ваше право продать его по 140 график здесь идет наоборот чем меньше упадет цена тем для вас это лучше при цене на момент экспирации 135 рублей вы в безубытке. вы заплатили столько за право им воспользовались и в результате вы в нуле здесь мы не учитываем комиссию Биржевую и брокерскую комиссию мы сейчас не учитываем и не учитываем комиссию за исполнение опциона экспирации. Но на нашем рынке эти цены все-таки они невысокие. Если мы там возьмем какие-нибудь зарубежные площадки, там, конечно, цена исполнения на, на порядок выше. У нас просто идеальный российский рынок в том плане, что здесь очень дешево торговать и акциями, и фьючерсами. Нигде в мире нет таких вот дешевых цен. Везде это вам обойдется несколько дороже. Особенно покупка акций. Теперь вам выгодно, чтобы цена максимально упала вашего базового актива. В данном случае, вот, если мы говорим о фьючерсах, то фьючерсы, если мы говорим, ну, к примеру, будем говорить о опционах на акции, то чтобы акция упала, то есть, ну, мы в основном будем говорить о фьючерсах. И, соответственно, идеальный случай, когда цена акции базового актива стала равна нулю. В этом случае вы зарабатываете ну, чисто 135 рублей. Ну, конечно, до нуля упасть не может, но прибыль здесь фактически тоже у вас не ограничена. То есть, цена может упасть, и, скажем, до 50 рублей. И прикиньте, что вы заплатили 5 рублей, а заработали там 70 рублей. То есть вы заработали там, в 15 раз больше, чем заплатили. Ваша доходность составила 1500%. То есть цифры невообразимые. Зарабатывать там, за месяц 1500 процентов, но это мечта каждого трейдера. Вот что может случиться с покупателем опциона PUT. Но мы уже говорили, если вы покупаете колл или покупаете путь, то кто-то вам его продает. Теперь давайте рассмотрим, а что же происходит с теми, кто продаст вам этот опцион. Смотрим следующий график. Продавец или подписчик опциона Call имеет совершенно другую картину. Для него теперь хорошо, если цена будет меньше 110 рублей, но хотя бы не превысит 115. В этом случае, если меньше 110, то он продавец, то есть вы продавец, кто-то у вас его купил, и он не воспользуется правом, потому что ему невыгодно будет по 110 приобретать. И, соответственно, если цена меньше 110, вы зарабатываете свои 5 рублей. То есть вы заплатили, вам заплатили за право купить актив у вас по 110 рублей. Соответственно, вы обязаны его продать по 110 рублей. И, соответственно, если актив сильно вырос в цене, вы теряете. Потому что вы обязаны его продать по 110. Соответственно... А на рынке он может стоить и 120, 130, и откупиться вы можете. То есть у вас вы оказываетесь в короткой позиции по базовому активу. То есть вы продаете по 110, а купить его можете по 120 или по 130. То есть вот ваша прибыль, здесь в данном случае вот зона убытка, не ограничена. Если он не вырастет больше 115 рублей, вы останетесь в плюсе, или 115 это в безубытке. Но дальше наоборот, ваша Ответственность, ваш убыток не ограничен. Цена выросла на, на огромную величину, и вы разорились, у вас счет а, фактически потерян. То есть у вас может быть на счету там, 10 рублей, вы купили, вы продали право, получили 5 рублей, а цена выросла там, до 140. И вы уже должны а, заплатить на счету у вас 10 рублей, а заплатить даже на 15, 20, 30 рублей. Конечно, до такого брокер не доводит, он вас в какой-то момент, когда цена акции будет сильно расти, он вас потребует либо довнести денег, либо закрыть свою позицию. То есть, поскольку вы продали опционку, брокер заставит вас и сделает это за вас, если этого не сделаете, заставит вас, автоматически вам купит этот опционку и вы останетесь без денег и в нулевой позиции. То есть, доводить до этого нельзя. Вы скажете, можете сказать, что зачем нам его продавать, лучше мы будем его покупать. Да, покупка опциона, конечно, не может привести к тому, что вам не хватит денег, на которые вы его приобрели. Но вероятность того, что вот это, вы окажетесь в зоне прибыли для продавца, она существенно выше. Дело в том, что вот такое событие, что вы продали опцион кол и остались в плюсе, она вероятность выше. И вот на это рассчитывают продавцы опционов. Но тут должна быть у вас четкая стратегия, где и когда вы будете от своей позиции избавляться, чтобы не остаться без денег и не остаться должным еще и брокером. Если вы продавец опциона, у вас в голове обязательно этот график должен всплывать. Ваши риски и ваши профиты. Давайте перейдем к следующему оставшемуся, последнему четвертому случаю. Это продавец пута или подписчик пута. Есть то же самое. Если на момент экспирации акции 140 рублей, вы им продали право, и никто этим правом не воспользуется, потому что если акция дорогая, нет смысла ее продавать по 140 рублей, если ее можно продать на рынке по 150 или по 160. Никто правом не воспользуется. И в этом случае вы оказываетесь в плюсе. Вы заработали те 5 рублей, которые вам дали за право воспользуются продажи по 140 вы в плюсе и вы в плюсе до момента 135 рублей вот в этот момент вы уже в без убытки, потому что уже покупатель право воспользуется им и чем дальше цена упала тем хуже и хуже для вас соответственно если цена упала до нуля это максимальный ваш убыток ну что такого конечно не может быть но опять же если вы посмотрите что цена упала до 50 рублей это вполне достаточно чтобы разорить любого трейдера здесь ваш счет вы получите там 5 рублей в лучшем случае а в худшем случае вы получите убыток сравнимый там 100 рублей то есть в 15-20 раз больше у вас может быть убыток И опять же брокер не доведет до такого состояния он в какой-то момент потребует вас избавиться от пута, то есть закрыть короткую позицию по путу. И при этом, естественно, спишет те деньги с вас, которые вы уже фактически потеряли, потому что цена идет против вас. Вот такие четыре ситуации, которые мы смотрели. Это базовые ситуации. Они у вас обязательно должны быть в голове. Это на момент экспирации. Еще раз повторяю, если до окончания ну, актив будет торговаться еще неделю, две недели, то тогда несколько сложнее будут выглядеть все эти графики, но обязательно вот эти вот графики на момент экспирации вы должны представлять.